Слышно, отлично отлично еще пару минут ждем и можно будет можно будет так, сильно дымит увлажнитель и можно будет начинать все супер спасибо за ваши плюсики плюсики спасибо сразу скажу извиня вебинарщик такой себе но я сегодня хочу с вами поговорить по делу, по, на интересную очень тему. Я думаю, она всем будет интересна. И Вы заметили, что у нас есть новые нововведения интересные. Они вам будут полезны, как вам, как, так и нам. Сегодня мы как раз об этом и поговорим. буквально две минутки ждем и можно начинать выведу пока информацию о том о чем мы сегодня постараемся поговорить о чем я вам сегодня расскажу ну на самом деле больше всего я хочу углубиться именно в проценте отмен на тему процента отмен для чего это зачем на меня смотреть не стоит лучше смотрите сразу на презентацию вот а лучше даже слушайте Итак, я думаю, можно потихонечку начинать. Вот, ну и прежде, прежде всего, прежде чем мы начнем, я хочу сделать маленькую отсылочку. Это такой будет такой интерактивный вебинар. Хочу, чтобы вы задали себе вопрос непосредственно, зачем вы пришли на Хабер в первую очередь. И вот просто задайте себе этот вопрос, подумайте над ответом, оставьте это у себя в голове. Ответ он очень пригодится. В дальнейшем вы поймете, к чему я задавал этот вопрос. Вот. Я надеюсь, что вы пришли так, как и мы. Конечно же, это заработать, развиваться, развивать свой бренд. Это быть более узнаваемым. Я думаю, всем ответы, они и так у всех почти одинаковые. И теперь хочу рассказать вам немного о правилах непосредственно правилах работы о том какие они были какие они стали сейчас ну все знают да как работает хабер что ну, саму систему работы хабер что вы как поставщик вы загружаете товары да и эти товары потом размещаются на маркетплейсах и Сейчас, сейчас, по новым нашим правилам, по новым нашим целям, мы сейчас делаем очень большой упор именно как раз на маркетплейсы. На большие марки, как на большие маркетплейсы, так и на маленькие маркетплейсы. То есть это можно сказать, витрины, ваши витрины, где будут размещаться ваши товары. И вот здесь, вот, есть очень важный момент, что. Большие маркетплейсы, такие, например, как тот же «Пром», «Эпицентр», да, они сейчас очень сильно взялись за показатель процента отмен. И, ну, соответственно, в дальнейшем, когда мы будем, и сейчас мы уже привлекаем маркетплейсы, да, это будут в основном с этих площадок. И, понятное дело, что нам тоже нужно следить за этим показателем, потому что от этого будут страдать непосредственно и мы, и вы, и... Все вместе, так как ну, этот показатель должен быть синхронизирован как с площадками, так и с нами. Вот. Но это такой маленький спойлер на том, что, что будет дальше. Вот. И теперь, теперь хочу с вами поговорить непосредственно про самую главную тему, это процент отмен. Сейчас, как я уже говорил, очень сильно взялись маркетплейсы большие за этот показатель. Точно так же и мы взялись тоже за этот показатель. Почему в первую очередь? Ну, вы должны тоже понимать, потому что это потеря денег, это потеря покупателей, это, это непосредственно потеря вашего дохода и потеря вашего заработка, как вашего, так и нашего. И сейчас. На данный момент это один из самых важнейших показателей который влияет, влияет и на рейтинг продавца на том же проме и на рейтинг выдачи на том же эпицентре то есть и на том же проме. это все влияет вот у нас же этот показатель он влияет на то какое количество маркетплейсов и на какое количество витрин вы попадете потому что это непосредственно взаимосвязано чем больше у вас показатель отмен, тем меньше витрин будет вас забирать, тем меньше маркетплейсов будет с вами работать. Дальше я даже расскажу про кейсы, которые у нас есть. Вот реальные кейсы, почему так получается. Вот. Давайте немножечко по типам пройдемся. Я вывел самые такие популярные типы отмен. Вообще, хотел задать вопрос, на самом деле, для тех, кто уже сейчас с нами. Вообще, думали ли вы о вашем проценте отмен, анализировали вы его, смотрели ли вы вообще, какие у вас отмены чаще всего появляются, и задавали ли вы вопрос, почему так происходит. Можете там плюсики, минусики, либо там равно, что вот только-только недавно задумались. Было бы очень неплохо. Кто-то задумывался, это отлично, анализировали, ничего, это для вас тоже полезно, Карина, отлично, отлично, спасибо большое, это очень хорошо, что вы об этом задумывались, значит, вы хотите развиваться, значит, вам интересен, интересен анализ, и вы готовы трансформироваться, это очень важно сейчас, особенно в наше время, сейчас трансформация, это прям неотъемлемая часть любой компании. Быстрая. Да, насчет э, вот таких вот уникальных случаев, да, мы сможем поговорить дальше, да, понимая, что в некоторых группах товаров процент отмен, он может быть больше, в некоторых группах да, он может быть меньше, это абсолютно нормально, ну, то есть это, понятное дело, Понятно, потому что это специфика этого товара. Я вам расскажу немножечко. Да, на самом деле, Дмитрий, влияет, влияет абсолютно все показатели на процент отмен. Мы взяли, мы сейчас будем считать и все считают абсолютно все отмены, неважно какой-то статус был. Почему? Потому что, по сути, по сути, заказы они идут на всех одинаково, и у каждого может быть какой-то вредный покупатель, либо непонятливый покупатель. Это есть у всех, это нормально. Ну, то есть, понятное дело, что магазин не может работать на 100%, на процентов выполненных заказов. Такое невозможно. И ну, то есть, есть стандартное... Стандартные статистики, какой процент должен быть, какой не, до, там, не должен быть. Ну и плюс по категориям тоже этот процент, он есть там, стандартный. Там, например, в одежде он немного больше, в мебели тоже он больше, чем, там, например, там, в электроприборах. Вот. Сегодня я хочу, вам, вот, чтобы вы посмотрели да, на самые такие частые отмены которые у нас происходит на площадке, да, на самые статусы такие, самые популярные, но ну, они везде на самом деле, самые популярные. Вот, можем пройтись по этим отменам, да, непосредственно, по, ну, понемножечку пройтись э, по каждой. Вот самая популярная отмена ⁇ это отмена клиент передумал, и тут вот такая, она самая такая абстрактная, непонятная, почему передумал, Да, но у нас, например, поставщики ее любят больше всех. Мы уже думаем, как ее там может изменить, поменять, чтобы нам было более-менее понятно. Так, вопросы вопросы, вы пишите, я их, на них обращаю внимание, хотя нельзя так делать, чтобы я не сбивался, но вопросы классные, я на них обязательно отвечу уже ближе к концу вебинара. Вот, так что задавайте, задавайте, потом Карина, может, мне поможет, и она выделит а -а -а, мне эти вопросы, на которые нужно ответить. Вот, так вот, вернемся к причинам отмен. Клиент передумал. Да, это самый популярный у нас сейчас отмена, и вот здесь вот есть много вопросов. Непонятно, почему клиент передумал, и причин может быть на самом деле много. В дальнейшем, вот, когда вы будете работать с, со статусами, я бы вам рекомендовал всегда ставить правильную причину отмены, чтобы вы потом даже для себя могли проанализировать эти причины, чтобы понять, понять в чем вообще сложность. То есть даже, вот, честно скажу, по опыту. Мы наблюдаем за компаниями, смотрим, смотрим их процент отмен и ну, вообще даже смотрим их отмены в разрезе по статистике: да, каких больше, каких меньше. И вот когда ты на некоторые компании смотришь, вот видишь, как они у тебя выделены, эти отмены, и ты понимаешь, уже приблизительно понимаешь, в чем есть проблема у этой компании, и чем ты, ну, и то есть есть уже какой-то план действий, как можно ей помочь. Вот. Точно так же и для вас. Если вы работаете с обработкой заказов в хабере, то вы ставьте эти отмены, да, статусы, правильные статусы. Если у вас работает менеджер с этими отменами, то я бы вам рекомендовал поговорить с менеджером, чтобы он ставил правильно, правильно эти статусы, чтобы вы могли потом при анализе разобраться, что да, ну, в чем причина. Вот. Дальше. Вот такая показатель как нет наличия. Вот это вот самая моя нелюбимая, я вам честно скажу, отмена, потому что, потому что она по сути по вине непосредственно поставщика. Почему? Потому что он мог не уследить за наличием. Я понимаю, что могут быть какие-то технические нюансы, да, то есть мы можем там, не давать там всегда возможность обновить наличие. Ну, бывают у нас технические сбои, но мы с этим работаем. Вот мы сейчас будем работать максимально над тем, чтобы вы могли э, следить за наличием. Вот. Но опять же, на вас это тоже ложится. То есть обязательно нужно максимально следить за наличием товара, чтобы маркетплейсы, опять же, marketplace, которые будут рекламировать ваш товар, они их забирали. Вот. Так что я вас попрошу обязательно. И, кстати, если вы анализируете ваши отмены, начинаете смотреть, начинаете смотреть, да, ваши причины, и у вас вы замечаете, что у вас много отмен идет, как нет наличия, то задумайтесь. Значит, есть какие-то проблемы с импортом, и их нужно решить. То есть, может Могут мы, может вам помочь менеджер, может технический саппорт помочь. Пишите. Адреса контакта у вас есть. Мы всегда с радостью поможем, подскажем, сможем проанализировать, почему так происходит. Вот, дальше идут более стандартные э, отмены. Отказался от товара. Это такая отмена, которая, скорее всего, скорее всего, это отказываются уже когда на почте, открывают. Открывают посылку, смотрят, что-то не подходит, отбивают, ну, то есть отказываются от посылки. Здесь причины могут быть разные. Вот, даже был кейс, например, расскажу вам, что у, был у меня клиент, у которого было очень много причин, это отказался от товара, то есть отказывались на почте. Мы думали, он думал, думал, не мог понять, почему так, но потом мы зашли и посмотрели на его фотографии, и все стало ясно. Да, у него фотографии были прям вот супер-супер крутого качества, да, а на выхлопе он отправлял товар даже без коробки, которая была на фотографии. И понятное дело, что... Много людей просто брали и отказывались от этого товара, потому что они видели, что там совсем другое. Вот Был даже да такой поставщик, кстати, который просто отправлял совсем другой товар. На картинке был один, один товар отправлял он совсем другой. Да. И у него было очень много отмен, отказался от товара. Ну Не знаю, может, человеку за пересылку было интересно платить. Нравилось ему такое. Вот. Так что, если вы заметили, что у вас такое большое количество таких отмен, то я бы рекомендовал бы задуматься, посмотреть, может, проанализировать то, что, что вы отправляете. Не подошли характеристики, цвет, размер. Да, тоже есть частая отмена, популярная. Здесь, кстати, причиной может быть просто не, там, не до конца описанное описание. То есть, либо не до конца обговорили по телефону детали, характеристики. Ну, скорее всего, это идет на описание. <смех> Статус клиент думает обязательно. Скорее всего, это описание. Что вот, Даже вот расскажу по опыту тоже. Вот, было, был поставщик, у которого плохо покупали товар. Да, и было много отмен, на отмен они подошли характеристики, цвет, размер. Вот. При заполнении, при дальнейшем заполнении карточки одной товара, там очень популярный товар был, он один был, его постоянно покупали, при более таким тщательном заполнении карточки товара, описание характеристик у него сразу процент отмен уменьшился, потому что люди, заходя на его карточку товара, смотрели описание, характеристики, они сразу находили там ту информацию, которая им нужна, отвечали, то есть та информация отвечала на их вопросы, которые у них возникали в голове перед заказом. И все. После этого ну, количество отмен уменьшилось. Все, ну, на самом деле, нужно было просто добавить некоторые вещи в описание, чтобы такого не было. Вот. Ну, не удалось связаться с покупателем. Такое часто бывает. Это нормальная причина отмены. Тут, тут нужно смотреть, сколько раз вы звонили. У нас же нужно там хотя бы три, три раза позвонить. Вот, так что, то есть тут нужно уже, у некоторых, я тоже по опыту расскажу, у некоторых поставщиков есть там специальная система обзвона. То есть там мы делаем один звонок в 12, один звонок там перед уходом мы делаем, и третий звонок там на следующий день тоже, там где-то там в начале дня. Если в три временные порядки не берут люди, ну, тогда, sorry, уже ставится такая отмена. Вот, но вообще... Ну а вообще, то есть тут уже, знаете, как, как, как у вас с этим. Можно один раз позвонить, не дозвониться и сказать отмена. Но можно позвонить 3-4 раза и дозвониться. Тут, опять же, можете, вот здесь вот как раз можно ответить на тот вопрос, который я задавал раньше. Тут, то есть попросил вас да, у себя запомнить этот вопрос и дать себе ответ. Так, хорошо, про рейтинг тоже поговорим дальше. Дубль заказа купил на другом сайте. Вот, у нас, да, часто возникают такие отмены, как дубль заказа, потому что есть ряд покупателей, которые любят заходить на тот же пром, вбивать нужную позицию. Ему на витрине вылетает там, 10 этих позиций. По одинаковой цене потому что этот хабер позиции и они начинают вот это заказать заказать заказать заказать заказать 10 заказов сделали и сидит и ждет кто же ж мне первый наберет ну и тут да тут кто первый набирает набирает тот и тот и продает потом ставится дуба либо там купил на другом сайте но опять же тоже э, расскажу вам кейс который есть был один клиент есть был Клиент, с которым, у которого тоже заметили, что большая, большое количество отмен это купил на другом сайте. Мы решили проверить. И нашли товар клиента, ну, поставщика. Нашли товар, заказали. И ждали мы звонка 4 часа. 4 часа мы ждали, пока с нами свяжется. И это был не один раз. И действительно, да, с нас связались через 4 часа, мы сказали, сори, мы уже купили на другом сайте. И часто бывает, что причина такой отмены, это как раз в том, что обработка заказа идет не так быстро, так как хотелось. Да, мы даем, мы даем 2 часа на обработку нового заказа. Два часа даем, но ну, это, это там прям честно, но это время, которое максимально дается на обработку заказа. Чем быстрее вы обработаете заказ, чем меньше времени уйдет, чем меньше времени будет ждать покупатель, тем больше вероятности, что он купит у вас еще раз. Это доказано сто есть всемирная статистика, которая это доказывает. Ну и честно, вот даже вы, когда покупаете в интернете, когда вам что-то вот вдруг надо, вот ну там очень надо, то когда вы делаете заказ где-то в интернет-магазине, вот вы хотите, чтобы с вами сразу связались, или через два часа, или через три, через четыре, или вы из тех, кто готов там сделать заказ, потом пойти и там через пять дней ему позвонили там. Вот, а вы заказывали там в магазине интернет такую-то штуку. Да, серьезно, как быстро вы связались. Я не знал. Ну, на самом деле, все любят, чтобы их хорошо обслуживали, когда. Все очень любят. Э... Ночью нет, ночные заказы не надо обрабатывать ночью. Ну, то есть, если человек-покупатель ночью делает заказ, это не обязательно, то есть это не означает, что вы вы не спите. Если у вас на сайте написано принимаем заказы 24 на 7, да, там как было, я там не помню, у кого-то моя был, у них была какая-то такая рекламная акция, что мы там доставляем даже ночью. Они решили это сделать, такую типа акцию. Но я так понял, что она у них не очень пошла. То тогда да, пожалуйста, обрабатывайте ночью. Ну, но все мы люди мы понимаем, что ночные заказы нет, не обрабатываются. В 9 часов вышли на работу, начали работать с 9 часов, вышли на работу, там в 9.05 обработали заказ, там позвонили покупатели. Сегодня было у меня тоже такое тоже заказ. В 9.12 мне уже перезванивал покупатель с касты. Я говорил, что там мне вот ваш менеджер звонил, а я не успела взять трубку. но Это было в 9.05. Ну, то есть. Классно, классно. Нет, заказы ночью ни в коем случае не нужно обрабатывать, если вы... Нет, если вы, конечно, ночью работаете, то, пожалуйста, можете обработать. Ну, понятное дело, что мы все люди нормальные, все люди любим спать ночью, не вампиры, так что... Так что обрабатывать ночью заказ можно не обрабатывать. Главное, утром это делать. Вот выходные по поводу выходных вот вы пишете выходные а, некоторые поставщики на нашей платформе работают выходные некоторые не работают выходные скажу честно прямо вот сейчас вот говорю вот по чесноку те кто работают выходные те обрабатывают и получают заказов больше это вот честно ну, потому что ну, потому что так потому что Потому что это факт. Вот. Кстати, указа, указать о том, что вы работаете выходные, или не работаете вы выходные. Работаете, либо у вас там в понедельник, нерабочий день, а вы в субботу работаете. Есть у нас и такие поставщики. То есть, если у вас есть какие-то нюансы в работе, укажите, пожалуйста, это в профиле поставщика. У вас есть профиль поставщика, где вы можете указать график работы, отправки, какие платежи вы приняли. Когда вы делаете эти отправки, это тоже очень важно. Эту информацию будет читать Marketplace, когда он будет заходить, э, заходить вам на профиль. Он будет читать себе, где-то ее сохранять и понимать, ага, у меня есть товары, вот от этого поставщика он работает по выходным. Класс, все, вот я на него запускаю рекламу на выходные, на эти товары он получает получает рекламу, получает погляды, получает покупателей. Вот этот поставщик у нас в выходные не работает, я не буду на него тратить рекламу, деньги, я не буду на него там засылать эту рекламу, потому что, ну, вы же понимаете, да, что маркетплейсы еще и тратят денежку, чтобы разрекламировать ваш товар, чтобы привлечь покупателей на ваш товар, они а тратят денежку. Если вы укажете, что вы работаете, не работаете выходные в своем профиле, и когда у вас отправки, где находится э, Склад, есть ли там самовывоз у вас. ну То есть вот такие вот нюансы, которые увеличивают э, вашу способность да, обрабатывать заказы. Вот такие вот штуки лучше писать сразу у себя в профиле, чтобы об этом знали маркетплейсы. Потому что сейчас у нас, как я и говорил ранее, спойлерил, у нас большое... Э, будет большое привлечение маркетплейсов и продвинутых маркетплейсов, они будут смотреть эту информацию и не будут выбирать среди поставщиков лучших, у кого лучшие классные условия. То есть даже если вы не работаете в выходные, но вы классно работаете с заказами, классно обнамняете статусы, очень быстро работаете, классно общаетесь с покупателями, то, пожалуйста, пожалуйста, то работа в выходные, она не будет такая сильно зависимая, да, если вы делаете все правильно. Вот. Так. Дальше. Дальше немножечко. Ну по отменам, по самым таким основным пунктам, я думаю, мы прошлись. Дальше мы там уже в вопросах сможем обсудить какие-то более уже уникальные случаи, нюансы. Вот. Но опять же, вы видите, да? что есть отмены, на которые вы действительно можете повлиять, указав какие-то данные в товарах, либо указать какие-то данные у себя просто в профиле, этого будет полностью достаточно. Я уверен, если вы заполните, если поставщик каждый заполнит максимально информативно свой профиль, то уже у него процент отмен улучшится, а количество заказов увеличится, и количество заказов выполненных увеличится. Плюс, э, с вами будут больше общаться маркетплейсы. Это тоже большой плюс. А сейчас взаимодействие внутри платформы между поставщиком и маркетплейсом – это очень важно. Очень важно, чтобы вы находили общий язык, чтобы вы вместе могли работать правильно. Это вот такой очень важный момент, потому что ну, для этого мы делаем хаммер, чтобы вы могли там взаимодействовать, могли расти и развивать ваш бизнес. Так, теперь э, пойдем немножечко дальше. Я думаю, все заметили одну очень интересную штучку у себя в кабинете, когда вы зашли в кабинет сегодня, даже вчера. Вы заметили некоторые показатели, которые у вас теперь светятся в кабинете. Это ваш процент отмен. На сейчас мы берем... Он считается как последние 30 дней такие комментарии плохие пишите вот но об этом мы тоже поговорим смотрите Теперь вы видите да, свой процент отмен в кабинете. Он рассчитывается за последние 30 дней. Может, у кого-то он может не показаться, у тех, например, у кого еще нет рейтинга, там, у новеньких наших, но он обязательно появится, как только вы наберете там, определенное количество заказов, у вас будет отображаться этот процент. Вот. Плюс он будет немножечко, там, видите, он выделен немножечко светом, то есть э, голубой цвет у нас получается, это все хорошо, да, ближе к да, когда вы идете когда процент этот повышается да он идет уже на катастрофический красный цвет как показано на слайде да вот справа справа так вот быть не должно это плохо плохо потому что 60 процентов ваших заказов которые вы получаете, они отменяются. И это чревато тем, что вы будете просто неинтересны интернет-магазинам. Им не будет интересно работать с вами. Не будет интересно продавать и рекламировать ваши товары. Даже если у вас там супер цены классные, супер там классные товары, но из 10 заказов 6 вы отменяете, ну, сори вами работать никто не будет я думаю что компании которые сейчас поставщики до да, которые у нас сейчас получают большое количество ну, достаточное количество заказов и у них в кабинете светится вот такой рейтинг процент отмен красным то они я думаю заметили уже начинают замечать потихоньку что количество заказов начинает почему-то падать а я вам скажу Честно, что у вас только оно начинает падать, а у других, у кого показатель, такой как слева, вот такой, он наоборот начинает расти. И в дальнейшем так и будет. То есть количество заказов, которое сможет привести, которое сможет привести маркетплейсы площадку Хабер, оно будет в дальнейшем только расти но распределяться оно будет по компаниям, у которых хороший рейтинг и у которых небольшой процент отмен. Это факт. Вот, так что рекомендую, вас, рекомендую вам проанализировать свои отмены, сделать выгрузку. Это вы можете сделать в кабинете. Выгрузить, сделать выгрузку, проанализировать, посмотреть, какие у вас чаще всего отмены, почему их так много. Если вам нужна помощь, в конце вебинара будет наша почта, я думаю, вы все ее знаете, эту почту QC, Haber Pro, Quality Control, на которой вы можете делать запросы, либо через ваших менеджеров вы можете делать запросы на помощь, по, там, на анализ процента отмен, мы можем вам помочь, можем сделать для вас небольшую аналитику, сбросить вам, можем в телефонном режиме созвониться, пообщаться, я с многими уже созванивался и общался. Я думаю, здесь присутствуют те люди, с которыми мы уже разговаривали на этом вебинаре. Вот. И честно скажу, что есть люди, и действительно компании, которые тратят на это время, которые этим интересуются, и которые действительно хотят повлиять на этот процент. Они. Действительно, у них все получается. и История успеха у нас есть. У нас есть компании, у которых был процент отмен 50%, процентов, сейчас он 25%. И это колоссальный результат. И есть некоторые, которые пытаются вообще свести этот процент до самого минимума. И у вас все получится, мы вам поможем. Вот, так что мы всегда рады, если нужно... О помощь вы обращаетесь, мы всегда поможем, даже когда вам будем вам звонить. Вот. Еще теперь этот процент будет влиять на рейтинг вашей компании в компании. Рассчитывается рейтинг тоже, он рассчитывается и обработкой заказов, скоростью обработки заказов, и ночные заказы, если не ошибаюсь, они туда не включаются. Вот. Плюс, так как я сказал, этот рейтинг, он теперь динамичный, то есть каждый день. Вот каждый день, каждый заказ, который вы получаете, каждая отмена, которую вы ставите, она будет влиять на этот рейтинг. И каждый выполненный заказ, он тоже будет влиять на этот рейтинг. Вы теперь будете видеть его каждый день у себя перед глазами, и я думаю, это как раз поможет вам наладить этот процесс, наладить, сделать его вот таким вот голубеньким, как вот здесь. Это, кстати, очень хороший показатель, 21% это прям вот супер. Uh, так, Хаберу следить за отменами, которые по вине поставщика. Конечно, следим, следим. Это все и так происходит, просто мы об этом вам не говорим. Просто я так наблюдаю по-тихому, по-тихому наблюдаю, все записываю на самом деле, вот, а потом просто показываю. Вот, конечно же, мы следим за процентом отмен, мы следим за некоторыми компаниями, которых большой этот процент. То есть работа проводится, не думайте есть уже ряд санкций, которые будут, которые уже введены. Вот, в дальнейшем вы об этом все узнаете. Вот. Так что дальше будет весело, честно вам скажу. Нужно браться за качество. Это правильно. Я думаю, каждая компания. Вернемся к тому вопросу, который я задавал изначально. Да? Вот. вот этот вот вопрос. Я думаю, что вот эти вот как раз процедуры, вот эти вот все процессы и вообще работа на площадке, она должна вся приходить вот к этому вопросу. Зачем вы сюда пришли? Я думаю, для заработка, да, для заработка, для развития, для трансформации в лучшую сторону. И, и работа над процентом отмен, это как раз то, что напрямую влияет на ваш заработок на качество обслуживания на и на то чтобы большее количество большая часть marketplace большинство забирала ваши товары рекламировала ваши товары и потом говорила там в своих marketplace комьюнити что вот есть один поставщик он так прям круто работает у него такой классный рейтинг вот прям рекомендую вот, поверьте, так, так и есть в некоторых случаях. Дальше немножечко расскажу э, уже про взаимодействие, да, по отменам. Немного расскажу про качество обслуживания. Я думаю, это к этому тоже нужно. Ну, то есть это тоже влияет на процент отмен непосредственно. То, как вы общаетесь с покупателями. И вот здесь вот эта классная фраза, что взаимодействие между продавцом и покупателем что такое да, качественное обслуживание? Это взаимодействие между продавцом и покупателем, в котором оба остаются довольными. И такая ремарочка, ладно, не всегда оба. И это действительно правда. Ну, бывает такое. Мы можем вернуться к тем покупателям, которые бывают покупатели нестандартные, я бы так сказал. Такие более немножечко требовательные. Я бы тоже так, так это назвал. Вот. И. Такие покупатели каждый день могут стучаться к вам в магазин. И принимать это как вызов для себя лучше не стоит. Это только, это только ухудшит, мне кажется, ситуацию. Лучше это принимать как возможность, возможность из э, такого требовательного покупателя сделать постоянного покупателя. И это, это работает. Есть примеры, которые действительно доказывают, что это работает. А как вы знаете, как вы знаете, довольный и лояльный покупатель, он к вам вернется. Это статистика уже мировая, что удовлетворенный покупатель всегда покупает как минимум дважды. Он вернется к маркетплейсу, у котором купил, и закажет еще раз. То есть, по сути, вот в нашей работе, в нашей площадке, чем мы уникальны, что даже вот у нас все должны работать сообща. То есть даже там, взял, взять пример. Marketplace пришел, он выбрал там ряд товаров. Выбрал, например, товары у там, 20 поставщиков. Загрузил себе на сайт. И настроил рекламу. Пошли клиенты. Попадает заказ там на поставщика, который действительно следит за качеством обслуживания, которому это важно и которому это интересно. Он попадает на такого поставщика. Э Заказ. Поставщик связывается с покупателем, делает ну, просто все возможное, чтобы покупатель остался доволен. Потом этот покупатель приходит и заказывает еще один товар. Ну, пускай он даже идет на другого поставщика, но это еще один заказ, и еще один заказ, и еще один заказ. И тут уже эти заказы будут идти уже на тех, кто работает лучше. Вот по стандарту плюс хороший покупатель когда человеку хорошо он всегда может и рассказать об этом и своему другу чтобы тот тоже заказал либо сколько у меня раз было такое что вот вот классный магазин он там классные цены там вот можешь там заказывать меня там так классно обслужили что прям вообще вот это тоже влияет на покупательную способность и тоже небольшая статистика, что качественное обслуживание это скорость, то, о чем мы говорили. Да, что Чем быстрее вы обработаете заказ, тем быстрее. Да, чем больше вероятности, что у вас не будет отмены, и тем больше вероятности, что к вам еще вернутся. Тем больше вероятности, что вы не получите негативный, не вы даже, а Marketplace не получит негативный отзыв. Вот С отзывами это вообще сейчас тоже очень отдельная ситуация. Я повторюсь, что мы привлекаем сейчас большое количество Marketplace, и у нас уже есть большое количество Marketplace. И, как вы могли заметить, это сайты как с промо, так и не из промо, но доля сайтов с промо большое количество. И там же все оставляют отзывы на этих сайтах, да не только там, везде оставляют отзывы. И плохой отзыв, он влияет на рейтинг. Рейтинг влияет на выдачу товаров. Рекламируешь ты их, не рекламируешь, неважно. И вот эта вот цепочка, она вся может рушиться просто от, от, там, от плохой коммуникации поставщика с покупателем. Так что подумайте, если вы как-то можете улучшить или ускорить обработку заказов, это было бы круто, это было бы великолепно, это было бы, это то, что в дальнейшем принесет для вас, как для бизнесмена, только плюс, только бонусы, дополнительный заработок, дополнительные, дополнительные заказы и дополнительное внимание от маркетплейсов, которые будут забирать ваши товары. То есть я вам честно скажу, что есть даже у нас некоторые продвинутые маркетплейсы, у которых есть списочек списочек классных поставщиков. То есть и он работает только с ними. То есть, если новый кто-то появляется, он его выбирает, пробует, даже сам тестовые заказы делает какие-то, вот, смотрит за обслуживанием, то есть оценивает обслуживание поставщика и потом такой, типа, окей, да, мне он подходит и давай ему лид заказы, потому что он льет рекламу, потому что он умеет работать с трафиком, ну и так далее. И поверьте, таких в дальнейшем будет все больше и больше. Потому что мы нацелены именно на это. Чтобы у вас было больше заказов, мы будем привлекать большее количество маркетплейсов. По поводу отзывов еще да, немножечко хотел сказать, что да, часто, ну, некоторые часто, некоторые не часто, но вы получаете от нас письма: либо письма, либо.. Звонки от службы контроля качества, которая вас просит обработать быстрее заказ. Ä, почитать чат сообщений, которые вам пишет Marketplace. Мы часто вам пишем по отзывам. То есть, если есть какой-то негативный отзыв, мы просим вас ä, разобраться с этим. Мы сами иногда разбираемся с этим. Поверьте, мы очень много, что фильтруем, можно сказать, отбиваем от вас что не попадает вам на взор потому что ну, мы с этим работаем мы умеем это правильно делать и есть часть поставщиков за которых мы там, решаем некоторые вопросы мы вам с радостью можем помочь помочь потому что у нас есть опыт решения даже там, как сделать из недовольного покупателя довольного вот для меня например это всегда вот в моей работе это был как вот Наоборот, возможность, мне нравилась. Вот все проблемные ситуации мне не нравились. Я потому что я любил их решать. Когда ты их решаешь, ты становишься так. Можно погладить себе по голове и сказать, хух, решил, классно. Вот. Ну, то есть, ну, люди разные. Опять же, вот, но я вам рекомендовал бы всегда, всегда смотреть, если вам пишут, что есть какой-то плохой отзыв о вашей работе, товаре, там еще чем-то. Не смотрите, пожалуйста, на это как вызов в вашу сторону, что это плохо. Наоборот, это возможность изменить мнение о себе. Даже вот если тут есть, я знаю, тут есть маркетплейсы, мне тут написали, что есть маркетплейсы. Marketplace, marketplace это круто. Если у вас есть только позитивные отзывы, это, честно, немного отталкивает тоже должен быть негативный отзыв тоже должен быть но с пометочкой типа проблема решена либо там с ответом с чем-то вот с таким вот это вот тоже э, важный нюанс так что работайте с этим наши поставщики будут с этим работать если вам нужна тоже помощь как работать с отзывами пожалуйста без проблем мы вам всегда поможем подскажем как это правильно делать это не не проблема вот э, ну и конечно Конечно же, давайте перейдем к вашему, к вашей любимой рубрике Вопрос-ответ Карин, Поможешь нам? Давайте поотвечаем на вопросы, которые вы позадавали. Окей, okay, да, отлично. Ну, давайте начнем с вопроса от Марины и Александров. Они у меня как раз первые были написаны. Что делать с заказами, которые не заказы, а вопрос с клиента? И а, супер. Да. Uh -huh. Супер. Уже понял вопрос. Спасибо большое, что задаете вопросы. Значит, внимательно работайте, внимательно слушайте. Это классно. Совсем скоро, совсем скоро у нас будет уже, уже будет функционал, когда Marketplace сможет общаться с поставщиком перед заказом. То есть Тут главное, чтобы поставщик реагировал, получал уведомление об этом но мы думаем уже как, как лучше как лучше это сделать сейчас на данном этапе решить эту ситуацию поставщик может на самом деле самостоятельно просто еще раз напомню заполнив заполнив заполнив профиль поставщика которым бы он указал там, вопросы по товару на вот эту вот почту пожалуйста и все маркетплейсы просто будут вам изначально писать там какие-то вопросы об этих товарах. Плюс вы, я думаю, те, кто здесь сейчас есть, они получают, получают вопросы о товарах от нас, они получают эти вопросы по-разному. Нам еще вот много маркетплейсов онлайн-помощник пишет, мы потом передаем эти вопросы уже просто поставщику, либо отсылаем на почту. Но самый лучший вариант, это, конечно, да, будет функционал, но сейчас вы можете просто написать в профиле поставщика. Почта для вопросов, либо телефон, либо вайбер для вопросов, телеграм для вопросов. Все. Это решит эту проблему. И вам не будут сыпаться заказы, которые, ну, которые, которые чисто так. Для, для, для вопросов, для характеристик там. Вот мне уточнить. А есть такая штука, только синяя, или с перламутровыми пуговицами. Надеюсь, ответил на этот ваш вопрос. И немножечко обнадежил. Окей, давайте перейдем к следующему вопросу, пока люди пишут новые. Дмитрий Колесник пишет, смотрите, каста очень хорошо продает, но из-за того, что они не указывают у себя условия оплат, клиент деталей заказа не знает, делает заказ, но когда мы перезваниваем ему, он отменяет его из-за того, что нужна предоплата. Как с таким бороться? Да, знаю, Дмитрий, у вас одежда... Сложности. Я понимаю, понимаю, вашу. есть у нас такая штука. У касты, у касты просто много программ разных, есть лояльность. У них есть карточка Black, которая позволяет бесплатную доставку. У них там идет, они немножечко, так сказать, разбаловали своих покупателей. Вот, понимаю вашу ситуацию. Мы думаем, как решить эту проблему. Но сейчас, сейчас, я вам скажу... Как это решают некоторые э, поставщики, которые тоже размещаются на касте? Они решают этот вопрос в коммуникации. То есть более такой э, доходчивой, простой коммуникации с покупателем. Они ему объясняют, что мы продавец на касте, что мы не каста. У нас немного другие условия оплаты. Вот, Мы размещаемся, мы арендуем у них место, но вот... У нас работает это так-то, так-то, так-то. Уточните, пожалуйста, там вот эти вот нюансы, если там мы вышли вам по предоплате, для вас это будет удобно. Я честно скажу, что для большинства это даже удобнее, чем наложкой. Вот просто сделать предоплату. Но да, такую ситуацию я понимаю, у вас, Дмитрий, есть такая ситуация. Ну, будем думать, как ее просто правильнее решить. Но заказов, заказов оно дает нормально. Ну, а вы попробуйте по-другому. Вы попробуйте, Дмитрий, попробуйте по-другому. То есть вы у вас получил, Вы попробовали одним методом. Попробуйте его немного видоизменить и протестируйте, У некоторых работает. Окей, okay, идем дальше. дальше. Да, Валерия Скай пишет: у всех схожих с вами платформ наличие и цены обновляются по Ямл ссылке. На Хабере сейчас не обновляется. Я имею в виду, думаю, что имеется в виду Ямл ссылка для поставщиков и работа с их складом. Так, как это не обновляется, работает? Нет, тогда, пожалуйста, на технический саппорт напишите. Еще возможно для разных просто у нас пакетов? Разные условия. это нужно уточнить, да. Ну, потому что Ямалы у нас работают, ну, UML ссылки, у нас работают синхронизация по ним. То есть, нужно уточнить. Напишите вашему менеджеру, либо напишите технический саппорт, у вас почта есть в кабинете, вам помогут, подскажут, что, без проблем. Нам же важно, чтобы вы это делали ну, максимально ну, быстро. Да, бывают технические проблемы, такое бывает, я же не спорю, но не все, всегда, не все всегда не работает. Больше, В основном оно работает больше. Окей, идем дальше. Андрей дважды задал вопрос. Когда решится да. вопрос с характеристиками на эпицентре? Много отказов из того, решается что не отображается? Уже. уже, решается. Уже вот прямо вот прям сейчас, вот в данную секунду оно решается. Я вам честно говорю. Потому что да, есть проблемы с характеристиками на эпике, на большом маркетплейсе. Это очень важно. Чем больше будет характеристик там показано в товаре, тем будет только лучше. Это уже решается. Если нужна будет какая-то помощь от вас, то вам обязательно об этом сообщить, менеджер. Так, идем дальше. Мороз Евген спрашивает, есть ли такая возможность, чтобы у клиента была возможность оформить заказ без подтверждения звонка со стороны покупателя? Так, это сейчас тестируется на эпицентре, такая, такая, такой функционал, что вам, вам приходит заказ, вы видите там такая плашечка с вопросиком, что там новая обработка заказа, и вы можете его... Вы должны подтвердить его без звонка, а потом колл-центр Эпицентр уже прозванивает и говорит, что там за ваш заказ подтвержден. Такое есть сейчас только на Эпицентре, но, может быть, в дальнейшем мы придумаем что-то, чтобы это делали маркетплейсы. Но пока идея понятна, я понимаю, что некоторые постачи не очень любят общаться с покупателями, поставщики, они любят больше... Не все любят общаться, да. У меня были даже такие случаи, что я тоже э, анализировал одну компанию. Не было понятно, почему у них такое большое количество отмен. Э, отмена, клиент передумал. А потом пообщавшись, пообщавшись, просто с поставщиком, я все понял сразу. Я, мы договорились, что просто будет лояльнее поставщик общаться с покупателями и все будет хорошо. Ну, то есть вы должны помнить, что Именно покупатель делает, ну, мы, ради это, мы все делаем ради покупателя, ради того, чтобы покупатель был доволен. Он нам платит деньги потом, в конечном итоге. Он нам платит деньги, он нам потом получ, помогает отбивать затраты на доставку, он нам по, потом, ну, по сути, благодаря ему все работает. Вот. Так что тут нужно с ним поговорить. Если нужна помощь, да, как общаться, там может каких-то построений чего каких-то скриптов более-менее без проблем можем пообщаться. Можете менеджера набрать, он расскажет вам. Написать менеджеру, свяжется с вами, он расскажет, как как лучше общаться. То есть мы поможем, не проблема. Павел, еще хочу уточнить. А? Этот же вопрос другой человек писал, что, возможно, это связано с тем, что многие клиенты вообще не хотят разговаривать и общаться по телефону. И есть ли техническая возможность, чтобы передавать заказ без звонка? Есть такая возможность, это писать комментарий. То есть у нас передаются комментарии, которые пишет, пишет покупатель. То есть если есть покупатель, который там, хочет не звонить, пишет он не звонить либо мне я подтверждаю заказ, мне не нужно звонить. То да, ну, такие комментарии они передаются. Вот, даже есть пример, да, вот нам пишет, что действительно пишет в комментариях. Да, следующий вопрос, как раз ваш, Сергей, временные рамки обработки изменений в карточках товара от Хабер. Какие они? Как долго мы обрабатываем их? Я вот, честно, не готов к этому вопросу, не могу сказать. Это мне нужно уточнить. Это лучше, лучше вам спросить у менеджера, задать вопрос менеджеру, он сможет вам подсказать. это. Окей, тогда идем дальше. Сергей, добрый день, пишет. У нас, к примеру, раздвоенные товары, в основном отмены. Заказывает покупатель, два разных заказа делает. И один у этого поставщика, поставщика другой нет, другой у другого. а другой другого, да. В да, да, результате да. отменяю, потому что покупатель не хочет платить две разные доставки. Сергей, да? Вот. Да, Сергей Карнаух. Сергей. Сергей. Скажу вам честно, вот положа руку на сердце, знаете, сколько таких вот отмен у нас вот среди всех общих в процентах один, один процент. Таких, а, таких отмен. Да, да, это специфика нашей площадки. Специфика нашей площадки, что вы можете заказать у разных поставщиков, там, да, ну в этом и привилегия, что разнообразие товаров есть. Но для маркетплейса это большая привилегия. Он может разделать, поставить на витрине разные категории товаров, может э -э, расширить количество товаров, что приведет больше покупателей. Мы в таких случаях говорим как. Ну, то есть тут опять же дело коммуникации. Коммуникации, то как вы сообщите покупателю, что это сплит-заказ. Когда вы видите, что это сплит-заказ, можно позвонить покупателю и сказать, что это два разных склада что отправка будет с двух разных складов, но ну, вы получите ваш, ВИ, там, ваш товар. То есть это будет так, когда вы нормально пообщаетесь с покупателем, хорошо пообщаетесь, расположите его к себе, честно, он и заплатит и три доставки. Это, это факт. Есть такие. Есть, есть такие, которые нет. Да, принципиально нет, я не буду платить, ни все. Я вообще хочу бесплатную доставку. Ну, есть и такие. Но опять же, тут, тут вопрос коммуникации. Как вы коммуницируете с покупателем? Как вы и второй поставщик коммуницирует. Э, насчет комментариев да, Вадима спасибо, Колесникова. Она. Я да, подтверждаю спасибо. Вот, заказ. Бэкспейс, uh -huh. они очень классно работают, вот, очень хорошо работают прямо с покупателями. И вот, пожалуйста, 24 товара у 20 разных поставщиков. Да, извини, Карин. Да, насчет комментария я подтверждаю заказ, но нужна предоплата. Как же мне звонить? Ну, конечно, мне кажется, тут нужно смотреть просто в индивидуальном случае каждый заказ. Да, это заказ. совершенно верно, Карин. Это индивидуальный случай тут, тут по-разному. То есть, есть есть у нас, например, случаи, когда поставщики даже там некоторым маркетплейсом отправляют без предоплаты. Некоторым, да, то есть, есть такие, которые там с маркетплейсами делят доставку за деньги, то есть, скидываются на доставку, потому что там, там крупногабаритный какой-то товар. Ну, то есть, есть разные ситуации. Их нужно обсуждать. Опять же, вы на площадке можете взаимодействовать как с маркетплейсом, так и с другими через ленту новостей, через почты, через. Так, Хорошо, идем дальше. Э, опять вопрос от Сергея по поводу процента отмен с категории одежды. Mm -hmm. Очень интересно ваше мнение на тему. Покупатель заказывает 10 вещей, одежда, в одном yeah. магазине. Разными yeah. посылками ему отправляет товар. Он забирает всего одну посылку из 10, остальное mm -hmm. едет назад. Итог одна, одна продажа и 9 отмен. Соответственно, плохой рейтинг. Прокомментируйте, пожалуйста. <laughs> Прокомментировал, такое бывает, <свят> прокомментировал. Такое бывает, да, э, это сложность, это как и сложность, так и привилегия нашей площадки. Что такое бывает? И... То, что вы говорите, да, 10 заказов, 10 вещей заказал, одну забрал и 9 отправил обратно, это как раз, я так понимаю, заказ касты, да? у них там, ну, у них просто немного система другая на касте, да, у них есть вот эти каста-пост, они могут э, заказать там реально 10 вещей, им приведут, они придут на каста-пост, все 10 померяют и выберут то, что им хочется, да, это как бы одна из привилегий, Uh, нет, даже не привилегии, это одна из таких uh, бонусов, которые дает площадка каста, который, с которой нам тоже немного сложновато. Но, ну, я понимаю. я понимаю. Ну, еще хочу добавить то, что для разных категорий процент отмен в норме, он же разнится. Для одежды это априори всегда выше процент отмен, потому что ну, да, поведение да. просто покупателей, оно такое более... Согласен, что ли? Согласен. Еще и цены на одежду тоже влияют. Какие у вас ценовая политика, это тоже влияет на процент отмен. Да. Но и на количество заказов. То есть, если у вас там э, недорогая, например, одежда-обувь, то количество заказов у вас будет большим. Э, да, но процент отмен тоже будет большой, потому что много заказов, много возвратов. Тут вот, кстати... Э, тоже важно вот, по поводу одежды и процента отмен и касты. Вот очень важно в описании указывать, если вы продаете обувь, указывайте э, длину стельки, длину, ширину стельки в описании. Это важно. Если продаете одежду, желательно указывайте сразу какие-то там, э, там длину изделия либо какие-то такую информацию, потому что некоторые даже не указывают. Из чего, сделано, из чего сделан товар, состав? Это, это очень усложняет коммуникацию. Ну, либо в коммуникации, когда созваниваетесь, то уточняйте такие нюансы по поводу... Особенно вот в обуви, это ширина стель, стелька, длина, ширина стелька и, вот, ну, и размеры по одежде. Потому что у касты иногда они могут поставить свою размерную сетку, она может немножечко отличаться от той, которая у вас. Либо там партия у вас, может, маломерная пришла, но об этом никто не знает, и менеджер забыл в телефоне об этом сказать. Ну, то есть, опять же, коммуникация, она много что решает. Окей. Okay. Павел, прокомментируйте в комментарии Дмитрия. Попробуйте донести это до маркетплейсов, а то они видят низкий рейтинг и думают, что поставщик безответственный. Попробуем. Попробуем прокомментировать. Опять же, как у вас появится функционал общения, то вы сможете, сможете да, с ними общаться и сможете немного повышать себя в глазах других marketplace. Плюс, опять же, даже, ну, даже заполненный, максимально хорошо заполненный. Информация о вас, профиль компании, он реально действует сейчас на продвинутых маркетплейсах, о которых становится все больше. Он будет реально работать. Чем больше вы себе информации дадите о ваших отправках, оплатах, возможностях и контактах, тем лучше у вас будет потом взаимодействие с маркетплейсом. Окей, okay, продолжим. Вадим пишет, а что по поводу того, что один человек делает 3-4 подряд разных заказа, а потом берет и это от все отменяет? Еще раз не услышал. Что по поводу того, что один человек делает 3-4 подряд разных заказа, а потом все отменяет? Как я и говорил ранее, это категория интересных покупателей. Ну, есть такие, есть. Ну, и всем они попадаются одинаково. Э -э ну, то есть, если у вас больше заказов, чем у другого поставщика, то, да, к вам таких приходит больше. Но, Денис, это слишком жестко. <laughs> это слишком жестко. Давайте ну, нормально к этому относиться. Это нормально. Это нормально, это жизнь. Вы всегда, вы в жизни встречаете иногда людей таких интересных, и мы их называем «нет мира всего. Это, сего». Ну, они есть везде, и чем больше у вас будет приходить заказов, тем, понятное дело, таких людей будет больше. Но они будут везде, они будут всегда. Так что Такие, это индивидуальные случаи, которые мы будем рассматривать. Вы же не волнуйтесь, вас никто... У вас никто же не, это, ну, не будет бить или ругать. Мы это все делаем для того, чтобы улучшить, улучшить the, ваше взаимодействие, как и с маркетплейсами, и улучшить ваш доход, как и наш в априори. Просто повысить качество, и, потому что the, это сейчас тренд, крутое качество. Сейчас это нужно, без этого никуда. Если вы хотите дальше, чтобы мы все работали, нужно сейчас смотреть на показатель отмен и качественно работать, потому что мы работаем в интернет-коммерции. Окей, следующий вопрос. Следующий вопрос от того же пользователя Вадима. Эпицентра, запросы с Эпицентром. Заказы отменяются, потому что отправляется не одна посылка, а из разных мест, а клиент не хочет несколько раз платить за доставку. Этот же вопрос можно объединить с вопросом Сергея. Он пишет о том, что покупатель часто хочет забрать сразу заказ, подъехать, но когда приходит в магазин, оказывается, что его товара нет, а почтой он доставляться не хочет. В общем, проблемы с заказами с эпицентров. Знаем, видели. Решается, уже, уже действительно решается. У нас там, у них будет в скором времени две разные корзины на сайте Эпика Эпицентр. Там будет корзина отдельная под нас, отдельная корзина под товары, которые есть внутри, и там будет доходчиво э, доходчиво объяснять, что данные товары, которые вы заказали, они не могут быть в магазине, там ну вот, вот такие вот вещи. Это мы знаем, это мы уже проверяли. Э, есть такое. Опять же, сейчас самое правильное и по сути лучшее решение это коммуникация правильная нормальная лояльная коммуникация с покупателем и ну, просто донесение правильное донесение до него что epic epicenter это marketplace что мы арендуем там место размещаемся что мы отдельный крутой классный качественный продавец но у нас есть вот такие вот маленькие нюансы что у нас там доставка может быть с нескольких складов но зато вы получите то и то. А в магазине вы этого не найдете. Хорошо, продолжим. Еще вопрос от Дмитрия. Почему там, где написано marketplace, продающие ваш товар, на самом деле marketplace, у которых нет моего товара? Проверил около 8 штук. Рандомно из 40 якобы торгующих и нигде товар не нашел. Здесь... Даже а. я могу ответить на этот давай. вопрос, давай, давай, потому что <смех> из тех... Вы видите количество маркетплейсов, у которых есть уже товар, но это количество отображает тех маркетплейсов, которых добавили mm -hmm. себе товары в себе на витрину в Ямл. Ну, то есть не факт, что этот товар появился у них на витрине, он у них есть в вкладке «Мои товары», он их готов продавать, но еще не выгрузил их себе на витрину в непосредственно интернет-магазин. Такое тоже может быть. Как вариант. как вариант. Может, он готовит, может, он ждет чего-то, может, он ждет, пока вы акцию на него настроите по-быстрому, на этот товар. Тоже же возможно. Или добыл, забыл добавить в экспорт просто банально. Добавил и забыл. Дмитрий, спасибо. Классная идея. Запишем, запишем, чтобы там э, сделать, типа... Добавил товаров в YAML 50, 50 маркетплейсов, но на витринах типа 35. И вот у этих 15 еще нет на витринах, и вот вам ваши вот, контакты, уговариваете, <laughs> Как-то так. Шутка. Окей. Okay. И последний вопрос у Николая. Можно угу. ли сделать правила для маркетплейса, если идет вопрос от покупателя, то они бы тоже задавали этот вопрос поставщика, не делать Можно. это через форму заказа, а через сообщение? Можно, так и будет. Можно делать так, это было бы идеально, я знаю, и так будет, мы сделаем коммуникацию, коммуникацию между маркетплейсом и поставщиком. Но, опять же, пока этого сейчас нету, вы можете это сделать самостоятельно, указав у себя в профиле компании email-адрес, либо Viber, либо Telegram, либо удобный Skype, удобный способ связи, по которому вам… Можете прямо так и написать. «Для вопросов по моему товару, пожалуйста, обращайтесь вот сюда». Это, это вот штука, которая действительно улучшит коммуникацию и уменьшит у вас количество вот этих вот заказов, которые ради чего-то идут. Это вот самый лучший вариант, чтобы просто Marketplace мог вам написать. Либо, как некоторые делают, они пишут в онлайн-помощник нам, и мы уже передаем вам. Вот такое тоже бывает. На эти вопросы закончились непосредственно, но есть еще полно идей, которые вы там написали в комментариях, их тоже все записала. Спасибо э -э... большое. Эти, эти идеи будут записаны и будут переданы обязательно нашей команде на рассмотрение. И может быть в скором времени вы увидите какую-нибудь фичу или дополнение в сервисе, которое было создано благодаря вам, потому что действительно обратная связь нам очень важна. Также Павел, ты можешь продублировать телеграм-канал для ребят в сообщение, потому что из презентации его нельзя скопировать. Так, наш телеграм-канал. Да. Да, сейчас напишу быстренько. Ты. Надо было меня подготовить к этому. Хабер -тим. Просто в хабер тим можете вбить в, в поиске в Телеграме. Я не знаю, могу ли я сейчас ссылочку прямо сюда бабахнуть. Сейчас попробую. Вряд ну, ли это ссылка, канал. разве что скопировать. Зайду в наш канал Хабер. Так, оп, и тут покинуть, экспорт описания, описание канала, и тут же где-то должна быть ссылочка, не? А вот. А, ну да, она такая же на самом деле, точно такая же, как я вам сбросил. Вот он еще раз, вот, только с HTTPS. Вот. Можете пробовать. Вот это наш телеграм-канал, где вы можете следить за новостями, да, какими-то интересными. Ну а по поводу там пообщаться с нами, если нужен какая-то помощь в анализе ваших процентов отмен. Без проблем. QC.Haber.pro. Мы вас будем очень рады там видеть. Я думаю, вы знакомы с этой почтой, вам оттуда пишут. Вот я... Был рад с вами сегодня увидеться, пообщаться. Надеюсь, что этот вебинар был действительно полезным, что я смог донести некоторые очевидные вещи, может, и для некоторых и неочевидные вещи. Но я надеюсь, что хотя бы до одного человека я достучался, а этого мне уже достаточно, потому что, ну, потому что цель этого вебинара – достучаться. Достучаться, немного разъяснить, как это работает. Вам большое спасибо всем, кто был на вебинаре. Я надеюсь, что мы будем с вами встречаться чаще, вот, видеться и обсуждать более интересные, полезные, классные штуки. Методы, как работать, зачем работать. Вот. Так что спасибо большое. Рад был всех вас видеть. И до встречи.